Ребят, всем привет! Меня зовут Оксана, вы на канале My Crazy Coach. Сегодня я хочу с вами разобрать такое упражнение, как приседание. Технику выполнения этого упражнения. Когда вы приседаете, у вас колени не должны смотреть вовнутрь, вы не должны их разворачивать вовнутрь. Ноги должны, носки должны смотреть прямо. Не надо их сильно разворачивать, они могут быть чуть-чуть развернуты, спина у вас не наклоняется сильно вниз, то есть вы работаете не спиной, вы должны таз отвести немножко назад, приседая у вас должен сохраняться угол 90 градусов здесь и колени ваши не выходят за носки. При этом спину вы должны держать ровно, я не могу сказать, что она прям должна быть ровно, нет. Какой-то наклон обязательно есть, но при этом таз вы должны уводить назад.